Собственно, как и обещал, не три трека теперь будет, а два. Ну, типа по хули тянуть, да? А, здравствуйте. Всем привет всем. А, я здесь. Я тут. А, категорически заранее хочу извиниться. То, что не получилось, прямо на стриме распаковать вот эту вот дуру ебать. Пацаны, пацаны. 25 тысяч. Но, если вы чем-то удивляетесь, то, блядь, то, <с strain noise> она охуеть какая тяжелая, это просто пиздос, пацаны, тут алюминиевая вот эта вставка, не знаю, мне все руки потеют, все... а холодная еще, ебаный рот, вы только гляньте, о, блядь. Бля, блять, пиздец, пацаны. Я не знаю, как вам это сейчас продемонстрировать, но пробел. Пробел звучит, да? Кнопочки. Я не знаю, слышно их на стриме или нет. Я вынужден признать... Вармилка сосет жопу. Она просто... Это такая тяжелая. Я не знаю. Это через камеру не передать вообще никак. Но она безумно тяжелая. Она прям... Слышите? Я не знаю, как объяснить. Но вот эта клавиатура, она не такая тяжелая. Она тяжелее вармилки. Но это другая клавиатура. Во-первых, есть вот эти вот ножки. Uh, здесь нету сзади вот этой штуки. Комплект у нее был совсем другой, попроще. И звучит она по-другому. Тут свечи другие стоят, вроде бы. Я еще не смотрел, какие тут свечи стоят. Нужно пулер достать. Но звучит она, короче, по-другому. Это пиздец, пацаны. Я аху ва просто. <кх> вот эта клавиатура будет у Даши. А, естественно, наташа что получше. Вот эта вот кастомная которая, блядь, пиздец, какая тяжелая, и звучит она более сасно. ZXC, ZXC, вот этот ты, покойник. Я не знаю, пацаны, ну глянь тупо, глянь, блядь. Это просто пиздец. Это пиздос, это вообще. Это вообще, вообще. Я не знаю, даже светится ли она, я ее не подключал еще. Могу, в принципе, при вас это сделать, но... Я вынужден признать, э, вот, ну, типа, вармилка стоит 15 тысяч, да? Это стоит 25. 10 тысяч, возможно, стоит того полностью. Я не знаю, ну, у меня теперь новая клавиатура, пацаны, короче. Я, а, тут я еще забыл показать, тут, короче, еще колесико сбоку, которое можно крутить, блядь, туда-сюда. Вот так вот, джинь-джинь-джинь-джинь. А подключается по Type-C и у этой ножек нету, есть вот металлическая вставка вот это фиспектовская и она я не знаю как объяснить, но она прям прям безумно тяжелая, Dark Project, я не знаю, но она слишком сасная и вот этот ее тяжесть она прибавляет просто плюс миллиард свечи звучат, я не знаю, я не думал, что мож, может быть так хорошо, она прям во всем идеально, я, я не знаю ролик естественно мне ее выслали и ролик мне сказали говоря о минусах Какие минусы как как, как как как какие минусы сказать У меня нет минусов. она идеально тут даже если приебаться к чему-нибудь вообще не существует ничего пиздец просто пиздец она еще и меньше моей вармилки если что на одну кнопку примерно сейчас собственно если вам интересно мы достанем короче какой-нибудь китап и посмотрим что там внутри конкретно находится. Я не знаю, как это правильно делается. Я всегда делаю просто уклак. О, синий. Хэ, синий, пацаны. Точнее, голубой, березовый. Я я, не ебу. Что это за хикап? Не, ну это их фирменный, если что. Там э, ТЗ мне... А, тут точно такой же стоит. Прям точно такой же. Хикап чем-нибудь отличается? Хоть чем-то. Хоть немножечко. Отличие есть? Отличия нет. Блять, цвет у них отличается. Сука! У них цвет чуть-чуть отличается. блять, и какой из них какой? Сидец. Я не знаю, ну пусть будет вот так вот. Если я ошибся сейчас неправильно засунул, как бы напишите. Но, по-моему, вот так вот было. По-моему, здесь темнее было. Чуть-чуть оттенок другой. нас светится. Она очень классно светится. Я не знаю, вы сейчас этого не будете видеть, потому что у меня тут софтбокс очень сильно хуярит. Но, блядь. Она, она именно, знаете, она не как ебаная гирляндная елочка в дешевых клавиатурах. Тут не делается вообще акцент на подсветке. Она вот именно снизу, и она... Это вообще не как обычная подсветка. Это вы не видите, блядь. Минус без русской остатки с русской. С русской. Блядь, вы не видите, как она сейчас выглядит? Охуеть Просто пиздец блять, она, она просто охуенная, пацаны Нет, вы не видите в том плане, как оно в жизни То есть у меня сейчас тут два софтбокса И камера, собственно, ну, пытается выдержку поймать Естественно, ну, вы не видите именно, как оно выглядит в жизни Но, блять, В видосе, я надеюсь, я в темноте покажу Хоть немножечко будет понятно Что просто Все Мое золото Никому не отдам вот вот такая вот тема. Нарезчикам, кстати говоря, привет, если кто-то на Ютубе смотрит. Напишите в комментариях на Ютубе, как вам клавиатура по 10-балльной шкале -а.